Регеши снега тут подвалило чуть-чуть. Как выезжать, вообще непонятно. Вот ребята там уже минут 30, наверное, копают. Чуть-чуть откопали. Но проблема в том, что выезжать надо вон туда. А там даже намека на дорогу нет. Короче, попадос вообще. Да. Все. А нормально